здравствуйте подписчики моего канала сегодня хочу рассказать о ошибках но о моих ошибках в некоторых делах из-за чего допустим у меня погибла одна индюшечка так что еще вот кое-какие нюансы хочу рассказать ну начнем первое вот индюшка индюшка у меня погибла снежинка самая, самая добренькая девочка вот одна у меня девочка сидит и все из-за чего залезла вот под гнездо. Под гнездо залезла, вылезти не смогла. И видно, там она и погибла. Вот. Василий Лебаевич. И Никола. Питерский. Вот он, вот он, вот. Он. Красавец. Красавец какой. Вот они, два красавца. Тут у меня девочки. Отдыхает. Вот уже какая третья неделя. Сидит. 21 день, наверное, сидит на гнезде. А на следующей неделе, скорее всего, появится индюшата. Ну, будем думать. Надо что-то будет придумывать для них. Так, еще. Получается, у меня вот это... Вот. Добавил вот эту бочку. Что-то не фокусируется нифига. Добавил вот эту бочку. И э, стало воды, в принципе, на неделю много. То есть они не допивают. И в этой бочке не знаю вот в этих бочках такого не заметил но вот в этой бочке вода э, как бы сказать да, из-за этого пластмасса то ли чего пришлось э, бочку всю помыть и добавить э, добавил туда этого марганцов ну чтобы все бактерии все эту фигню убить и весь запах отбить. Вот они мои красавицы. О, сегодня яички снесут. А утки тоже бы уже сели, если у них яйца не забирать, они бы уже давно сидели бы на яйцах. Так что вот такие вот у нас новости по неправильности. Ну, по-моему, ошибка.